А мы не на дыбасе наших не просим. Мама, а мы хорошо им помогаем. Твой Василия, полку попросим. Папа, а может своих не просаем?